Добрый день, уважаемые подписчики! Инженерное оборудование требует технического обслуживания. Обратите внимание, насколько грязна воздушная завеса. Такого допускать нельзя, так как воздушная завеса не работает эффективно. В воздушных завесах AirTechnics воздухозаборная решетка имеет специальное напыление и служит грубым фильтром очистки для защиты вентиляторов от попадания грязи. Воздушная завеса висит над входной дверью. Это приглашение войти потенциальным клиентам. Не забывайте своевременно обслуживать оборудование. Подписывайтесь на наш YouTube канал, переходите на наш сайт, там много интересной информации.